это моя картина мира приветствую с вами мастер кира у многих есть вопрос почему у меня низкая активность в игре я вам отвечу я потерял свой аккаунт я конечно же обратился в поддержку а они мне не помогли а в инстаграме даже проигнорировали поэтому от этой поддержки мало толку сейчас я создал новый аккаунт и решил вернуться в игру с подарками я решил провести конкурс, но уже не с одним победителем, как раньше, а сразу с четырьмя. То есть сразу четыре игрока могут что-нибудь выиграть. Правила конкурса просты. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк под любым роликом. И написать коммент под этим роликом, что вы участвуете, просто пишите, участвую, ну и свой никнейм. А теперь о призах. Первое место, РПГ. Второе место, 25 золотых слитков третье место, 50 аптечек, и четвертое место, легендарный АК-47. Разыгрывать призы буду в приложении Рулетка Судьбы, и все итоги вставлю в следующее видео по этой игре. Конкурс не ограничен по времени, но ограничен по местам. Итоги конкурса будут, когда на канале будет 85 человек. Просто чем больше людей на канале, тем круче и чаще будут розыгрыши. Спасибо за внимание. Всем пока. Oh.